по шумовому загрязнению именно в городе казани никто еще не делал работы насколько я знаю но ну, по крайней мере такого плана такого уровня у меня было 105 точек 105 точек контрольных среди которых но ну, я каждую измерил сам диналичным то есть такого объема такого уровня работы пока еще никто не делал созданием шумовой карты подобной той которую составил адель закиров прежде еще никто в казани не занимался я выделил три Три категории шума – это зеленые зоны, желтые зоны и красные зоны. Красные зоны – это где шум переваливает 75 дБ, разрешенный уровень шума, предельно допустимый уровень. Вот. А зеленая зона это ниже 70, а 70 до 75 – это желтые зоны. В ходе исследования было выяснено, что на территории Советского и Вахитовского районов превышена норма по шуму, а значит большинство казанцев живет в ненормальных акустических условиях